Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисэр! Всем привет! Сегодня у нас Игрушенция! Маронирс. Да, будем сегодня дубасить друг друга и ты бред золото. Ну, не знаю, как у нас это все получится. В общем, попробуем пираткой долбануть какого-то огненного шамана. Хе-хе-хе. Причем я буду бить тебя шаманским посохом, да, граблями. Да. Слушай, по-моему, ты хочешь отобрать у меня как раз свой посох. Ну, посмотрим, получится у тебя это или нет. Давай-давай глянем. Так, ледяные острова. Так, ледяные острова. Бегай и прыгай. Ух надо собирать все. Да, а я, я, я я Ой-ой-ой, э, куда я? Я не хотел плыть, алло. Ты че меня тут шибуны делаешь? Кто? А? Кто? Кто? Кто? У меня как больше так? монеток. Ну, больше монеток, не больше. Какая разница? Каменная кладка. Так, короче, жить нужно и убегать ко мне. Вот что хочу сказать. Ну, говори, говори. Вот это было. Ух, это было близко. Это было очень близко. Ой. О, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ух, Так, ну это жить. О. Пиндец. Я, я тебя забрал так но монет у меня больше смотри как ты их собрал то так я не понимаю просто как у тебя их больше понимаешь да в чем дело надо собирать монеты. как у тебя их больше да я их собираю в том-то весе прикол читерская А, то есть уже все оба на 25 не против Так, хлеба Северный бассейн. Серный. Серный. А, ты решил методом... Методом не давать. Методом Методом не дать. Ты бабай. Да как ты их собираешь-то, я не пойму. По читерскому. Аааа! Так, собираем все, что... Эх, надо все собирать. Каменистая дорога, бежим. Нафиг. Ну нет у меня монет, что ты меня бьешь. Да Или я тебя хочешь, заранее бью. Чтоб меня сразу камушком. Да. Йо. Хочу, чтоб тебя сразу камушком. Оба. Прям Йо. передо мной упал. Ой-ой-ой, там камушки. Ой-ой-ой! Капец. Это дичь какая-то. Пошел в жопу. Так и сюда. Винчик в смысле. 18, 2 Смотришь да за счетом? Я не понимаю, как ты его собираешь. Опа, опа, опа, опа. Иди срань. Опа. Так аккуратно там камушек. Я 24. собираю кристаллы, я собираю. лишь пять дали тебе. Ты хочешь потасовку устроить, я не пойму. Ах ты ж, выбиваешь, да? Так. Да. Почему я бы и Беги. Так, я, конечно, могу сдохнуть. Ой, жесть, ну я сдох. А -а -а. <смех> Козель ты, короче и Я не понимаю, как ты их набираешь так. То есть я тоже эти кристаллы собираю Тоже это золото собираю Но у тебя оно собирается А у меня не прилетает столько Я, да, короче, хз, что ли? Я забрал свой шаманский посох Нет, останешься своими граблями А я шаманский <смех> посох продам О, <смех> мне дали Свена Давайте посмотрим, на что он сейчас способен будет. Ой, ни на что он не будет способен. Сейчас мы глянем. Так, ладно, я возьму ключик. Сейчас ты покажу, как он выглядит. Ну, короче, реально, после того, как ты умираешь, у тебя остаются твои монеты. Это несерьезно. Викинг. А когда ты меня убиваешь, у меня нуляк остается. Какого хрена я не понимаю вот этого? Хм. То есть, вот эту тему я вообще не пойму в этой игре. Будет кегля. Давай, уикинг, на кеглях. Я ключком буду долбить. Так, магматическая Эк. гора. Ох-ох-ох. Оп, у меня уже 6, заметь. Понимаешь, да? Оп, у меня уже 18. А, это у тебя, а у меня 28. Оба, нифига, как мне повезло. Да. Ой. Ты ж можешь. Опа. Ой-ой-ой, испепелился, офисерчик. О, хорошо, я тебя забрал. У тебя 92. <свят> нифига себе. Так, огонь, огонь. Нужно живым быть Так, аккуратно Ты же понимаешь, что Можно умереть Да, можно Так Ух, какая жесть Оба. Отлично Мой рок помялся Нифига, у тебя там 84 Шахты Мехема. Мне да. кажется, просто понял, в чем соль игры. Копай! Пока можно! Ой, у меня какой-то бустанутый. Он, походу, раньше был шахтером. Смотри, как он копает, а? Ну, пока мне мои шахты. Я тебе хочу сказать, благоволят. И все то, что ты накопал сам, а у чё? меня было пустым пространством. А ч я не ма. Опа! Магнит? Зачем мне магнит ваш, а? Так. Чтобы магнитить. Да. Ты не понимаешь. А -а -а! Япона, мать, магнитил. Я даже забирать это не буду. Это пипец. Все, до свидания. Чертова. <связь> Каменная кладка. <связь> так, <связь> ладно, я пойду... А они все на меня пытаются забросить, а? А ч ⁇ они на тебя кристаллы постоянно пытаются забросить? объяснить объясни. Пришибло нафиг. Оба, успел. Отлично. Нифига, 5863. Ну, нормально, наконец-таки. Наконец-таки я начинаю понимать, в чем игра заключается. ты пытаешься меня просто оставить. Да-да-да, иди. Ну! Воу! Вот меня жизнь не готовила. Так, Иди сюда! Так, отличненько. ку а, 86 у меня, у тебя 32. Фу. Эх, Хоть это меня спасает. Так. А, итоги? Так, ну в итоге, а, да. Ну, уже в, итоге в итоге должен ты в итоге сейчас. Да. Да, ну... Край! Конец-таки. 3 сотен. не ключика. Жестко, жестко. Я ну, так, вот, полагаю, ты немного понимаешь в чем суть. Теперь дела. брать ключ на удачу? Может быть, он тебе он есть У меня есть капитанский крюк. У меня теперь телескоп дальновидности, да. Есть такая штукенция. Ох, а я почти догнал тебя по уровню, получается. Так, крюк. Надо пиратку опять взять. У нее крюк должен быть. смотри. Ща, ща, Где он тут у нас? Во, смотри, капитанский крюк. Ну, идеально ж подходит. А у меня телескоп дальновидности. Нет, я цвет поменяю. Битва нигеров, давай. Битва нигеров. Телескоп против крюка. Да. Будет весело. Два капитана встретились. В шахте. Да-да-да. <laughs> Чем все кончится? Смотрите только на наших каналах, да? О, да. Давай же, бейся, бейся. А ты все ко мне ползешь, я так вижу, Нет, да? Нет, я пытаюсь э, тут походу собирать всех дичь. <гас> а О! походу ты там бомбочку кинул? Нет, у меня эту. Так. Ай-яй-яй, бомби! <свят> Бауби, бомби! Оба! Привет! Да пошел ты нахрен, отсюда! <свят> так, тихо, мои монеты! <свят> <свят> да в смысле! Так, игрушки не поделили. Ну да ты нахрен. Ай-яй-яй-яй-яй. меня нету. Это хорошо, так, что тебя нет. 50-41, блин. ой Я сколько собрал магнитом. О, серный бассейн, он же тебе нравится, да? Очень. Опа. Опа. Пока. Козюль, ну наконец-таки тебе повезло, да, в этом Фу. сырном бассейне, окей. Он мне нравится. Теперь? Магматическая горка. Да ладно. Не магическая, точно? Уверен? Нет, не магическая. Так, собираем. Так, опа. Ой, тут же этот, плохое место. А я тебя случайно, кстати, забрал. Рандомный этот шарик полетел. Капец. Да, есть такое. Я не ожидал. Ледяные. О, ледяные острова. Острова. Так, ну тут я тебя сейчас загнал, да? сам не улетел, я смотрю. Ну, есть такое. Тихо, тихо, тихо. иди сюда. Оторвался один. И ты оторвался. Ч-то мы все. А? Че-то. А! Как я так сдох-то, господи боже! А! А -а -а! Пират. Жесть! Каменистая О, дорога Жесть, конечно, началась. Бежим, бежим. Ну да, конечно. Так. что еще нам делать-то? Походу, кто с другого корабля стреляет. Да, да, да. Так, не надо за мной бежать. Оп! Оп! Понимаешь, да? Нифига ты! Ого! -го. Бустанулся, да? Тоже бустанулся. О, магнитик, отлично! Ой, лепешка! А я могу пока всех. Так, ну что, итоги? Неужели уже? Да. Много, много, много. Капитан Крюк или капитан подзорная труба. Ну, капитан подзорная труба, ну смотри, на сколько. Всего да. на 22 Фроннор. Да, ну, в общем, сегодня ты победил. Победил. На совсем чуть-чуть. Можно сказать-то. Да, совсем чуть-чуть, да. Вот. Но если вам понравилась эта игрушка, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео, и оставляйте свои комментарии. С вами сегодня был Дел и И ФСР и Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока.